Вообще-то коммунисты, ну или те тогдашние люди, которые себя коммунистами, они, конечно, сделали много полезного и отстояли целостность государства, пусть и не навсегда, и победили во Второй мировой войне, и полетели в космос, и тот же ядерный щит построили для современной России. Все это хорошо, все это замечательно. Вот только со строительством памятников эти ребятки, как ни грути все-таки переборщили. А любая идея, доведенная до абсурда, неизбежно превращается в фарс. Стоило ли сносить церкви, чтобы потом вместо них ставить типовых истуканов на каждой площади? Самым главным памятникостроительом был, конечно, товарищ Сталин. Вообще сооружать самому себе тысячи статуй по всей стране – это было его личное изобретение. Причем ни о каком искусстве там никто не помышлял. Памятники вождю необходимо было ставить в каждом городе, в каждом районном центре поэтому они штамповались в огромном количестве, простые, одинаковые, незамысловатые. Штамповались точно так же, как танк Т-34. Танк был оружием войны, а величественный образ товарища Сталина – оружием пропаганды. Оружие оно и должно быть таким, простым, узнаваемым и эффективным. Ставились и групповые памятники. Одной из популярных моделей была скульптура Ленина и Сталина, сидевших на скамейке, и о чем то милобеседующих. Потом, когда при Хрущеве все памятники Сталину начали сносить, в некоторых местах Ленина на скамейке оставляли, а Сталина выпиливали лобзиком. И получалась такая вот странная скульптура, что вроде как сидит Владимир Ильич, и вроде как он явно с кем-то общается, а вроде там и нет никого. И тут Иосифа Виссарионовичу даже нет смысла как-то обижаться на своих последователей, потому что выпиливание исторических личностей из истории. Это также его личное изобретение. Поснимав Сталина отовсюду, вынеси его тело из мавзолея, советские руководители решили сосредоточиться на классической Святой Коммунистической Троице, а именно Маркс, Энгис и Ленин, а сами уже на пьедестал не лезли. Но традиция постановки памятников самому себе однажды возникнула, уже никуда не делась, ее использовали в Китае, и в Северной Корее, и в том же Туркменистане, где коммунизма уже давно нет, но старые традиции сохранились и даже несколько приумножились.